Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. с вами заново я, Серег Кролик Ну вот мы находимся на нашем небольшом огородике, сейчас пройдемся и делаем небольшую экскурсию Как, что у нас уже получилось, что мы уже сделали и по какой причине только это Ну вот эти ряды вы уже, друзья, видели Жинка там что-то стоит, наверное, хочет уехать куда-то Магадан, наверное Немножко дорожку сделали, кричали пленку, ну говорили пленку сорвет на месте, блин, парадокс. Даже то, что Юлька посадила, видите, что-то растет, наверное, маркофан будет ее просто. Юлька, что ты сегодня садила? Сегодня огурчики, а сегодня шпахом, огурчики а садили. Пахом, махом. Нас... Вот она вот этих две грядки посадила огурцов я вот эту посмотрим кого больше будет здесь получилось небольшое количество доматов штук наверное 15-20 нам хватит Ууу, вот так вот так там уже дорога полноценная получилась у нас немножко прибрали эту грязь а то как-то не очень солидос постоянно было здесь сейчас полноценно ездим на мотоблоке но проблем хотим поброновать бульбу не ждать батю потому что бульбочка у нас там уже зарастает Барона есть, правда тяжелая для мотоблока Но ничего Если бы конечно, конские были, бы, было бы круче В виде того, что мотоблока было бы легче Ну и быстрее бы Но у нас такое сваренное устройство Самоделка, видите, дышно металлическая Цепляется с левой стороны барона тяжелая с правой стороны я по центру Ну и вот Поедем бароновать Ну а огород с этой стороны Оставайтесь с нами Все увидите, друзья, что еще у нас нового Газует на своем крутом мотоблоке. Я уже, конечно, извиняюсь, но убранывать получилось. Рыхло измывал. Колеса у нас пущено специально. Все равно проваливается это лоханетка моя. Буксует мотоблок. Сюда нужно, наверное, посадить Джинку. Она что-то боится, знаете, не хочет сюда садиться. Ага. Короче, придется посадить сюда всех детей. Так что сейчас, сейчас приехал во двор свяжем мы детей и попробуем здесь не испахать это конечно вся шутка но пока не получилось будем просить батю чтобы он подъехал на коне нам сборновал пойдемте сходим крыльчатник что у нас там новое дожди идут крышу еще ай крыша крыша господи не если бабосов было бы да а ну подумаешь там бабки ну а так а так здесь у нас у барашки три барашка. Барашки, барашки. У барашки три барашка. Все они такие черненькие. Здесь у нас тоже слава богу. Но давайте посчитаем, друзья, какое количество у меня кроликоматок осталось. Барашка раз, поместные два, два серебра. Это уже сколько у нас? Четыре. Четыре. А, здесь у нас а, мамаша с крольчатами. У крольчат заново выскочила такая интересная штучка. Видите? Ой. То есть белая полоска. Почему дикобраз? Я не знаю. Дикобраз. Так, две, три, четыре, пять. Здесь мамка шесть. Здесь. Там детки. Здесь мамка семь. Здесь мамка восемь. Все, друзья, восемь кролика маток. Из них сукровых. Раз, два, три. Трис, 4 нет, четыре, пять, пять. Пять сокровиных из восьми. Почему такая ситуация? Ну, у меня... А, я не знаю, кому продавать кроликов. Кроликов никто не берет. Почему? Я не знаю. Они вот таких, может, бы и брали, да? Ну, порублю там, или на белорусском. <связывая> ну, а, еще, друзья, заметьте, начал немножко давать, но ну, это не я, Жилка, травку-маравку, не делайте так, говорю зачем, молочка зальем зальёмся, ну нам же не доить же, это же не коровы, что мы будем доить, это чтобы молока получить ну там типа клеча там, что остальное, у меня пока даже не комбикорм, а зерно зерно, экономия максимальная, потому что ситуация такая, что во-первых, корм нормальный, качественный, найти сложновато, честно говоря ну и корм, цена сумасшедшая, и у меня нет такого оборота в деревне, чтобы я мог кормить экомолом и при этом что-то хотя бы в ноль выходить нету нуля молодняк, ну молодняк он не вытянул наше поголовье в виде того, чтобы молодняк продать я заработал что-то и купил себе кормов? нет, у нас так не получилось по данному помещению будет, наверное, сдвиг может если не с этой зарплаты то следующие будем брать в рассрочку листов 50 шифера чтобы накрыть и курятник и крольчатник что с этого получится друзья увидите в обязательном порядке на потолок будем ложить пену пласт под пену а сверху будет уже шифер, потому что утеплитель в виде стекловатый который вот здесь на стенках мало ли что какая-то затечет и будет все равно попа поэтому Утеплитель тоже убираем. Убираем старый. Э -э, снимаем панели. открутиться море сложно, И на пенопласт. Сверху шифер. Ну, подумаешь, тысячи белорусских рублей. Еще мало зарабатываем, потому что хату не можем накрыть. А накрыть Положимся, друзья. Дальше. Все легмы лежат, довольны, жизнь радуется. Посмотрите, что у них лежит. Зеленка трава. Начали на проучание ставить на зеленую массу. А, так. Сейчас нам пора всех листовоников дать на порядка. А, это Сегодня приветствует, у нас нету, поэтому. Аж руки лежат хозяином. Молодец. Герметизить, ой, такое жалость, но уже вече минуты были. Погоди, только с хозяином так делает. Да, может, погиб. Ой, погиб. ой да, боже, да. боже. Что такое? Это я. <свят> да, вот такое, мумаша? Ой, ой, ой. Вот, а, ага. Вот так, да, сюда а я по барабану да что мы провели стабильных хобби как здесь мы так, уже почистили мука есть ну начинаем давать немножко травы трава с первым главное по чуть-чуть чтобы не было ну, проблем с питанием но ну, вроде так все живы здоровы так, вот, так. так сейчас ходим посмотрим курочек как кто там несется какие ну, настройки сюда раз? травка муравка юлька тут уже у них это вода закончилась так здесь ноль здесь одно а, здесь три ой господи никто здесь такой дурак потолок низкий сделал а наверное я наверное я так сейчас сходим к цесаркам, посмотрим что там цесара никто Цесарки, то ладно. Ш -ш -ш -ш. Слушай, голова дурная. Так. Тише, тише, тише. Он настоящая хозяйка, видите, друзья? Ой, такое хорошее. Вот так. Не будем беспокоить. Живый-здоровый, сидит. Жизнь радуется. О, Юлька уже в аду прят. Так, а зачем этот если я с той стороны наливаем, даже не заходя в этот валет? Слева быть. Ну да. Почекайте. Я отсюда наливаю, мне удобно чуть-чуть О, на водопоище быстро. И утком налей там же тоже. Ну, слова, да? Так зачем переходить, если можно отсюда. отсюда налить? Ну как неудобно? О, видите, удобно. А тазик ну, не купаются. Давай, шифер, шифер, господи, когда мы купим... Там тоже дарень. Постоянно приходится спускать воду. Но я говорю, не брать же кредит в настоящее время, потому что первоначальный взнос нужно делать, а его нечем Ну, вот тут такая дарень, получается, на кухне уже литров 60 спускали. А здесь у нас получается, что у нас получается, детская детская была наша взрослая стала детская но правда колхоз не буду врать привез сегодня бушный шифер с фермы сняли лестницу поставили еще одну лестницу но я с юльки к сожалению мы это не затянем туда шифер да и ветер а работники уехали бывает у слабого не прошло и две недели ну да может больше так, новости более-менее так рассказали, показали. Ну а все остальные интересные уже будут завтра, друзья. Подписывайтесь на канал, оцените данный ролик, делитесь комментариями. Всем пока, всем счастья, здоровья и благополучия. Мирного неба над головой. Всем пока.